Друзья, всем привет. Всем привет. Приехали мы сегодня на дачу. Как видите, по нашим капюшонам здесь холодно. Выезжали мы в одних маечках, а приехали, а тут ветер оказывается сильнющий, поэтому сейчас мы переодеваемся в рабочую одежду. Я, по крайней мере. Ксюшка, ты уже готова? Я уже сразу, да. Я дома сразу Вот. И приступаем к работе. Сейчас покажем, что мы будем делать. Так, ребят, работы сегодня очень много. Во-первых, мы купили лейку. Вот такая у нас теперь лейка есть на 10 литров, получается она. Я привезла ромашки, я хочу их высадить, часть, чтобы освободить окно, и накрыть вот такой вот пленкой. Тут у меня замоченный горох на посадку, два разных вида. Замачивались они у меня 36 часов, поэтому они уже готовы, чтобы их посадили. И вот, что мы приобрели совсем недавно, розжик. А, кусачки для металла для проволоки болтарез <с> вот это ну мне собственно фитоверн для там обработки потом гороху уже это для скважины две штучки такие и шпагат вот. Ну все, ребят, штатива больше нет. Снимать как я не знаю. Потом покажем уже готовый, значит, результат. Вот такая вот беда у нас произошла. Так, ребят, я тут пью чайок. Санчус меня решил отвлечь немножко. Здесь вот он металл складывает параллельно. И вот тут вот была уже еще одна теплица рядом с вот этим деревом. Вот он ее убрал. А дерево ты что, не освободил? Угу. Дерево. Какое? Вот это. Не видел? Ой, стой, подожди. Помедленней. Смотрите, как кусачки классно работают. Оп. И все? И все. Угу. Пока у меня будет полянка для металлолома. Тут? А огород тут когда будет? Ну вот, тут вот. Я сейчас складываю, потом перенесу куда-нибудь. Uh -huh. Пока что тут будет. Вообще незаменимая штука. Этот болтарец. не знаю, я как бы эти проволоки кусал, потому что с болгаркой здесь лазить не везде, во-первых, подлезешь, плюс искры будут лететь очень большие. А это щелк-щелк-щелк без особых усилий. Что тут делает Саша? Начал я разбирать теплицу. Как оказалось, вся она смотана вот такой вот тонкой проволочкой. Пока я ее не разберу, мне будет проблематично все это достаточно разбирать. Все вот эти вот прутки большие. Я пригляделся увидел, угу. что это медь. И решил все добро пропадать. Надо его аккуратненько вот так вот смотать. И мне польза в виде с данной меди. И легче будет потом разбирать все эти теплички. Поэтому сейчас скручу я ее всю вот так вот аккуратненько. Отсюда и начну уже потом этим болторезом чикать все подряд прутики, складывать их mm -hmm. аккуратненько. Надо же тут еще кольцо. Тут перемотано. Туда наверх. И тут вообще такая система нибель. Ну, должна была быть, наверное, какая-то большая тепличка вообще. Она должна была быть очень высокая. Еще и видишь, как погнуло сюда, будет. туда. Ребят, решила я тут Саньку помочь немножко этот эту медь освободить. То есть вот медь, вот медь, тут. Ну, в общем, тут везде было. И вот так вот вся теплица была замотана каждые 10 сантиметров. У меня тут в кармане одна меч уже <свят> складываю. Вот, я хотела показать, смотрите, вот как можно было скрутить такую толстую проволоку, да, ну вот здесь вот наподобие косички идет, да, здесь тоже. Вот она настолько перемотана вся. Вот эти вот еще параллельно до да, цепи вставлять в них вообще. Здесь вот много-много полукругов. Но они, наверное, это потому что. Нашел. Они, мне кажется, поржавели с они отвалились вторые конечки. Не, это типа вязальная проволока, такими кусочками идет. И вот. Uh -huh. вот Места, где пересекаются вот эти проволоки, Вот визуальной проволокой такой сматывают обычно. Uh -huh. Он может ее подготовил, что-то усилять. Uh -huh. Но ну, вообще, да, говорили, что мужичок такой Трудящий. хиленький был, да? Uh -huh. Вообще, то, что он был невысокий, ну бывший хозяин. А здесь такая конструкция, как бы, ну высокая, ну, ребят. Мы тогда. Да. А у меня немного. Я тебе все их отдаю. Всё. Ну что, ребят, вот такая вот у меня здесь грядка получилась. Первым делом сажаем горох овощной и сахарный 2. Ашановский было. Вчера утром я его замочила. Сейчас уже обед, поэтому примерно 36 часов он был замоченный. Но он в чашечке у меня стоял. Сейчас перед выходом э, брала я в пакет. Осталось только разложить. Ну все, я разложила У меня получилось здесь 21 лунка В какие-то я положила по 2 Но если вдруг Могут же не пойти все равно Поэтому если что, потом вытаскиваем более мелкие Ростки Так как у нас есть вода только из скважины Я заранее влейку набрала Воды, чтобы Вода набралась Уличной температуры Э, не могу поднять. И теперь хорошо. Нужно пролить. Свой болторез точно купил сегодня. <laughs> Насобираю кусочков иметь. Сейчас домой поедем, сдадим как раз точно. На тысячу уже должны нас сдавать. Наверное. У Саши, по сути, вот осталось. Вот эту одну разобрать. Вот эту полностью уже покусал. А что, у тебя столб упал? или. А, ты его вытащил, типа? Да, а там не могу. Вон туда не может он. Вот так вот. Вот столько получилось у него. Тонкие, толстые. Ну что, ребят, получилось у меня вот таких вот две грядки. С этой стороны я посадила вот такой вот горох. У меня вот две пачки было. И еще вот столько осталось. Саньку говорю, будем мы еще остатки сажать. Он говорит, будем, все сажать будем. И тогда вот сюда вот дальше продолжим. Так как горох быстро растет, я перед ним буду сажать арбузы, потом горох весь закончится, арбузыки сюда будут ложиться, потому что здесь навес в деревьях нету и здесь светло будет, а вот смородинка. Друзья, не знаю, помните ли вы, но мы нашли вот такой... Пакетик с улитками для полива. Одну уже поставили. Смотрите, как она брыжет во все стороны. Вообще ништяк. Мы теперь будем ее куда-нибудь выставлять и с ее помощью поливать. Потому что она дает прям очень хорошее распыление. Ребята, у нас новый день. Теперь продолжаем это видео. Вчера мне стало нехорошо, поэтому мы уехали. Сегодня только вот уже вернулись. Это уже ну, сразу на следующий день. Рассказываю, что я вчера еще успела сделать. Вчера. Вот тут, вот рядом со своим цветником, где у меня будет, посадила я ромашки. Накрыла их вот так вот пленкой. Им очень здесь хорошо цветут и радуются. Далее, рядом с альпийской горкой. Здесь тоже я посадила ромашки. Тоже им здесь замечательно, они все поднялись. У них тут было тепло ночью, сейчас, пока днем, раскрыла. Вот про альпийскую горку я больше пока рассказывать ничего не буду. Давайте сделаем так: когда я все сделаю, все здесь рассажу, тогда уже покажу готовый результат, потому что то, что у меня в голове, я не могу объяснить, и, соответственно, никто не понимает, что я хочу из этого сделать. Еще в одном месте я решила провести эксперимент, и вот в этом месте. Рядом как бы с калиткой. Я тоже посадила ромашки. Тут солнышко хорошо попадает. И здесь я решила не накрывать. И здесь они тоже себя прекрасно чувствуют. Это очень хорошо. А также Саша у нас успел немножко приступить к вот этой теплице. Снял отсюда импровизированную дверку. И сегодня продолжит их разбирать. Сказал то, что вот эти вот большие столбы вытаскивать очень неудобно, поэтому будет с ними что-то придумывать. Говорит, хочет какую-то лебёдку сделать. А также, ребят, мы приезжали на дачу один раз на той неделе. Мы решили ничего не снимать, и я хочу вам показать, что мы успели за это время сделать. А сделали мы очень-очень мало. Я очистила вот эту вот маленькую площадку, посадила вот здесь вот васильки красные. Далее посадила пионы. Их я нашла на этом же участке. И здесь слева от пионов и васильков очистила. вот Здесь вот небольшой проходик. Здесь 2 метра в длину, наверное. Здесь же есть еще малина. В прошлом году мы собирали эту малину. Она была очень вкусная, поэтому мы решили ее пока сохранить на один год. А так как пионов довольно-таки было много, справа от малины решила посадить тоже эти пионы. Они немножечко уже поднялись. друзья нашли мы на нашей даче вот такую штуку это крюк здесь ролик я хочу найти еще один ролик я так предполагаю он есть где-нибудь он там наверху на вышке для того чтобы сделать самодельный полис Паст. Правильно вроде я сказал это слово. Короче, эта штука нам нужна будет, чтобы выдергивать всякие трубы из земли. С ее помощью мы где-то пополам сможем поделить усилия, которые нам нужно будет приложить к веревке, когда мы будем вытягивать всякие разные трубы. Короче, если у меня все получится, я вам покажу, как это сделать своими руками. Если не получится, в любом случае, вот этот ролик нам нужен для откатных ворот. Нам останется найти еще три таких. Поэтому сейчас отправимся вон туда и будем искать ролики. я на вышку, нашел там вот такой ролик. Сейчас надо его разобрать, смазать и заменить вот этот болт, наверное. Он тут сразу, видите, с такой штукой. То есть его можно как-то закрепить статично, чтобы он висел и не двигался. Пропустить веревку Пропустить через этот ролик и с помощью крюка уже поднимать любые грузы. Таким образом нагрузка должна... Снизится в два раза, если я все правильно понимаю, в принципе, работает этой штуки. И больше там никаких роликов нет. Там только огромные подшипники, которых я, кстати, в жизни не видел. Так что, когда мы. И лебедку, Санюк, кричит. Там Не лебедка. Там огромный редуктор. Я уж не знаю, какое у него соотношение звезд. Но редуктор там здоровенный. Просто огромнейший редуктор. Я думаю, из него можно сделать хорошую лебедку вечную. Вот. Короче, такие дела. Ксюшка начинает заниматься уборкой участка. У нас 30 минут до трансляции прямой на Усай Башиндяев, поэтому я сейчас просто мусор туда прохожу, собираю. Вот, а я попробую разобрать этот ролик и смазать его. Так, в общем, друзья, приобрели мы такой клапан. Это обратный клапан от компании Gilex. Приобрели мы его в Leroy, стоимость 207 рублей. Приобрели такую переходную муфту, стоимость 90 рублей. И кусочек 32 трубочки у меня был. Для чего вот этот переходник нужен? Для того, чтобы к моей 25 трубе подключиться. Потому что 32 труба для моей скважины слишком велика, я использую 25. -ю. Но клапан от компании Gilex идет только на 32. -ю. В общем, собираем вот такую приблуду и проверяем ее. На клапане есть стрелочка, указывающая направление движения воды. Стрелочка вверх. Значит, отсюда вода будет идти. Видите, с той стороны она выходит. Но обратно она не уходит. Видите, она в нем стоит. Если мы сделаем подачу воды сюда, то сквозь клапан она не будет проходить. А если и будет, то в очень малом количестве. В общем... Сейчас будем доставать насос из скважины и устанавливать этот клапан на него. И все, друзья, у нас уже готово. Смотрите, одел я свою 25-ю трубу через переходную муфту, на клапан, клапан накрутил на насос насос у меня, да, не в самом благоприятном виде из-за того, что скважина 15 лет у нас была законсервирована в общем, в таком вот он виде, но работает работает исправно, шток внутри тоже крутится, все смазано, так что сейчас будем опускать обратно, насколько хватит настолько хватит, ничего страшного и я подматываю уже кабель с страхующим тросиком к трубе, чтобы он у меня когда я опускаю насос в скважину не бился о стенки, а ровненько все Спускалась. В общем, давайте сейчас все подмотаем и запустим обратно. Готово. Теперь наша скважина при отключении не сливает всю воду вниз, а держит весь столб воды над собой. И за счет этого насос будет жить дольше, и вода при включении насоса у нас поступает теперь мгновенно. Следующее мое задание – это биогумусом полить смородинку, как вы мне и говорили. Развела я сейчас 50 мл на 10 литров воды. Ну все, друзья, на сегодня мы достаточно хорошо поработали, на этом видеоролик подходит к концу, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на Дзен, Телеграм, на Ютуб, если кто-то на Дзене нас смотрит, в общем, комментируйте, ставьте лайки и дизлайки, если вам понравилось, либо нет, всем спасибо, всем пока! Пока-пока!